Экономика да. просто любой банковской организации строится так, что всегда есть некая подушка безопасности у банка, и он всегда закладывает туда процент невозврата. И, соответственно, все кредитные э, средства, которые выводятся, они всегда идут с этим процентом невозврата. И Дмитрий абсолютно прав. Действительно, банку выгодно, когда давать и чтобы возвращали. Но если так случится, что вот этот процент будет нарушаться, то ничего, банк, страшного. ничего страшного. он найдет как раз... Не слушайте телезрителей, что Условно страшно, говоря, из 100 процентов какое-то количество процентов. Вернут, но основная масса там процентов 70, есть, вернут свои кредиты и тем самым да, покроют долги, которые должны были. Разве не останется? Вернёт. Это точно. Даже 90. Вы знаете, как 90. это людей расслабляют? Они думают, я возьму и как раз я типа, попаду в статистику, вот не отдам и как нет. раз ничего не будет. Банк, вот, вот. вот. банк просто так никогда не останется. Я тоже грожу Банк просто так никогда не останется. Это не говорит о том, что банк не будет бороться за свои деньги. Он обязательно будет бороться, потому что это система. Я по первому образованию юрист и я прекрасно понимаю, как эта система работает. И там нет она работает. Да, даже. конечно, там нет никакого забывания. Там если вдруг к вам до сих пор еще не пришли, это вопрос времени.